неделю в Нью-Йорке из всех мест может быть губернатор-республиканец. В последний раз, когда в Нью-Йорке были выборы, Байден победил в штате с преимуществом в 23 очка. Мы наблюдаем то, что политологи называют перестройкой, и нет никакой тайны в том, почему это происходит. Демократы окончательно потерпели неудачу. Ни одна группа в американской истории не справлялась с управлением этой страной хуже, чем не либералы, стоящие у власти в настоящее время. Они порочные, они нетерпимы и они насквозь коррумпированы. Но прежде всего, они некомпетентны менее чем чем за два года, не будет преувеличением сказать, что они разрушили эту страну до основания, разрушили нашу экономику, осквернили нашу армию и открыли границы Соединенных Штатов для более чем 5 миллионов нарушителей закона. Разрушения, которые они причинили, настолько глубоки, что их трудно описать. Так что, конечно, за это будут последствия. В стране с демократическими выборами, как эта партия могла остаться у власти? Честно говоря, мы не знаем, но, возможно, Джо Байден знает. Сегодня вечером Байден проехал через весь Вашингтон до Юнион Стейшн. Построенный Тедди Рузвельтом более ста лет назад, Юнион Стейшн на протяжении многих поколений был одним из самых красивых общественных зданий в этой стране. При Джо Байдене он превратился в лагерь бездомных, Место, которое слишком грязно и слишком опасно для Starbucks. Стоя у этого памятника своим собственным неудачам, Байден продолжает делать то, что он сейчас так часто делает. Лаять на остальных из нас за наши моральные неудачи. Парень, который поделился со своей дочерью, говорит тебе, что ты плохой человек. Тема сегодняшнего вечера – демократия. Попробуй это на вкус. И все же сейчас крайние республиканцы стремятся поставить под сомнение не только легитимность прошлых выборов, но и выборы, проводимые сейчас и в будущем. Экстремистский элемент мага республиканской партии, который, как я уже говорил ранее, является меньшинством этой партии. Но эта движущая сила пытается добиться успеха там, где они потерпели неудачу в 2020 году, подавить права избирателей и подорвать саму избирательную систему. Это очень странно, если вдуматься. И вот мы здесь меньше, чем за неделю до того, как демократическая партия, как ожидается, понесет сокрушительные потери на промежуточных выборах. И вот перед тобой лидер этой партии, Джо Байден, приказывающий тебе не жаловаться на результаты выборов. Почему это так? Давай посмотрим. Вот Джо Байден говорит тебе, что благодаря изменениям, многочисленным изменениям, внесенным демократами в нашу систему голосования, все они облегчают мошенничество с избирателями. Мы можем не знать результатов выборов в течение нескольких дней, но не пугайся. Все полностью на уровне, и что бы ты ни делал, не задавай вопросов, иначе ты преступник. Смотри. Мы хотим, чтобы американцы проголосовали. Мы хотим, чтобы голос каждого американца был услышан.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 Это было странно и не внушало доверия. Тебе было бы неприятно думать, что происходящее здесь – это версия того, что происходит сегодня вечером в Бразилии. Согласно официальным подсчетам, осужденный преступник, признанный социалист по имени Лула де Сильва, в эти выходные с небольшим отрывом победил действующего президента Бразилии. И все же миллионы бразильцев, миллионы не верят, что это произошло на самом деле. Сам Болсонару не уступил. Прямо сейчас по всей Бразилии проходят протесты. Ты прямо сейчас видишь некоторые из них на своем экране. Есть вопрос Вопросы о том, все ли бюллетени были подсчитаны, почему так много было выброшено миллионов, и были ли нарушены законы о выборах в процессе. Поэтому мы не можем выносить суждения по этим вопросам. Но если ты заботишься о демократии, если ты считаешь этот процесс важным, то ты бы рассмотрел эти обвинения. Все меньшее это не демократия. И все же, что интересно и возможно вызывает беспокойство у всех нас здесь в США, так это то, что вам больше не разрешается задавать вопросы об этих выборах в Бразилии а тебе это запрещено, потому что администрация Байдена этого не хочет. Это правда. YouTube, который последние два года функционировал как подразделение администрации Байдена, объявил, что подвергает цензуре любые посты в Бразилии, ставящие под сомнение результаты выборов. Бразильские суды также отклонили любое расследование выборов. Фактически судья Верховного суда Бразилии также приказал компаниям социальных сетей удалять любые публикации в социальных сетях, которые ставят под сомнение результаты. Подавляющая цензура в цитируемая демократия не позволяет людям задавать вопросы о том, как функционирует цитируемая демократия. Так почему же тебя должна волновать эта Бразилия? Это очень далеко отсюда. По двум причинам. первое заключается в том, что результат этих выборов определит степень влияния Китая в западном полушарии. Если Болсонару будет признан проигравшим и Дасилва действительно станет президентом Бразилии, это означает, что левые правительства, лояльные Китаю за пределами нашей сферы влияния, будут контролировать всю Южную Америку. Бразилия была последним несогласным, а также самой большой и значимой страной в Южной Америке. Балсонару единственный в Южной Америке, стоял там на пути полной китайской гегемонии. Это наше полушарие, это важно. Но вторая причина, по которой тебе следует обратить на это внимание, заключается в том, что подавление свободы слова после оспариваемых выборов в Бразилии является результатом политики нашей страны. Администрация Байдена вмешивается в выборы в Бразилии. И точка. Администрация Байдена уже объявила, что Болсонару проиграл, а затем пригрозила Болсонару последствиями, если он попытается оспорить результаты выборов в своей стране. Госдепартамент. Госдепартамент Байдена опубликовал заявление, в котором говорится, что цитата о поражении Болсонару укрепляет доверие к демократическим институтам. Действительно, это выборы, которые оспариваются. Демонстрации на улице доказывают, что это не было проверено, что, по-видимому, не может быть проверено указом. И тебе не разрешается об этом говорить. Как это восстанавливает твою веру в институты? Нет. Только одна вещь восстанавливает твою веру в институты. И это прозрачность. Когда люди что-то скрывают, это заставляет тебя думать, что, возможно, у них есть на то причины. Конечно. А когда правительства что-то скрывают, ты можешь быть абсолютно уверен, что они лгут. И точка. Но с американской точки зрения вопрос в том, почему администрация Байдена вмешивалась в иностранные выборы. Это защитники демократии, которые верят в свободные и честные выборы. Они не должны вмешиваться в выборы других людей, но их очень много. Несколько лет назад Ториан Юленд из партии женщина, которая ведет нашу войну против России, попала на пленку с признанием в том, что она организовала государственный переворот в Украине. Она была наказана за это? Нет, ее снова повысили в должности. Она все еще работает в Госдепартаменте. Так что это заставляет задуматься, чем мы занимались в Бразилии. Администрация Байдена ненавидела последнего президента Бразилии по политическим причинам, идеологическим причинам. Причинам, которые не имели ничего общего с тем, что отвечало наилучшим интересам Америки. Но имели прямое отношение к глупому либерализму образа жизни, который определяет их мировоззрение. Итак, в прошлом году наш директор ЦРУ, Уильям Бёрнс, отправился в Бразилию и, находясь там, предупредил высокопоставленных чиновников, что Болсонару не может оспаривать результаты выборов, несмотря ни на что. Подожди минутку, с чего бы шефу ЦРУ быть в Бразилии и читать им лекции об их выборах? Разве это не вмешательство в выборы? А да, это так. Затем, спустя несколько месяцев после этого визита главы РСИО, Верховный суд Бразилии постановил заключить под стражу на неопределенный срок нескольких сторонников Болсонару без суда и следствия. Что они сделали не так? В чем заключалось их преступление? Они цитировали нападки на бразильские учреждения в своих частных сообщениях. Они подорвали доверие к честности выборов, поэтому им пришлось сесть в тюрьму. Это шокирует. И самое шокирующее не просто в том, что в латиноамериканской стране существует коррупция. Это нормально. Самое шокирующее в том, что администрация Байдена поощряет ее, усиливает и пытается сделать то же самое здесь. Мы видели предварительный просмотр этого в Соединенных Штатах после 6 января. То, что сейчас происходит в Бразилии, это эскалация, и еще раз повторяю, администрация Байдена утверждает, что приложила к этому руку. В течение нескольких часов после оспариваемых выборов людям запретили говорить об этом. Вспыхивает уличное насилие. Естественно, так называется отрицателей выборов убивают. Почему ты представляешь себе какой-то другой исход при отсутствии прозрачности? Что заполняет пустоту? Теории заговора. Если ты хочешь, чтобы люди поверили правде, скажи им правду. Перестань что-то скрывать. Это не функционирующая демократия. В функционирующей демократии тебе просто не разрешается поднимать вопросы о выборах. Тебя поощряют к этому. Тебя поощряют к этому, потому что это твое правительство. В свободном обществе нет такой вещи, как отказ в проведении выборов. Это называется свободой слова. Тебе позволено говорить это, если ты так думаешь, и точка. И все же наши СМИ, которые существуют для защиты свободы слова, изо дня в день делают все возможное, чтобы закрыть их. Как ты смеешь поднимать какие-либо вопросы о о промежуточных экзаменах на следующей неделе. Почему они говорят тебе, что это зловеще? Вот Али Вилшиизм прямо говорит об этом. Смотри, как он объясняет, что если ты голосуешь за республиканцев в Пенсильвании Дуга Мастриана, ты разрушаешь демократию своим голосованием. Смотри сюда. Из тех 299 кандидатов, отрицающих участие в выборах, это они на экране. 173 из них выиграли свою гонку в этом году, в то время как 52 других участвуют в конкурентных гонках, где у них все еще есть шансы на победу. Их коллективная победа может иметь катастрофические последствия для американской демократии. Вполне возможно, что через пару лет, когда будут подтверждены результаты президентских выборов 2024 года, такие люди, как Лейк и Финчхэм в Аризоне. Мастриана в Пенсильвании и более 150 членов Конгресса, которые потратили эти последние два года на то, чтобы посеять семена сомнений в легитимности победы Джо Байдена. Вполне вероятно, что они займут руководящие посты, которые окажут огромное влияние на исход будущих выборов. И то, что они могут сделать с этой властью, это то, о чем избирателям нужно думать сегодня. Во-первых, если у людей есть вопросы о последних выборах или 6 января, или о том, что произошло в доме Нэнси Пелоси в Сан-Франциско в прошлую пятницу, есть действительно простой способ развеять эти опасения, прекратить теории заговора. И вот добытые доказательства показывают нам факты. Если люди беспокоятся об итогах голосования в конкретном штате с 2020 года, то, во-первых, они имеют право потребовать, чтобы ответственная партия доказала, что эти выборы были честными. Но более того, они обязаны спрашивать, потому что единственный способ создать свободную и справедливую систему, это если каждый волен задавать вопросы по этому поводу и требовать реальных ответов. Если ты выдвигаешь какую-то безумную теорию о том, что произошло в доме Нэнси Пелоси в прошлую пятницу, вместо того, чтобы кричать на тебя, обзывать или говорить, что ты участник заговора, а не Алекс Джонс, Просто представь лагерь полицейских. Почему это так сложно? Если ты думаешь, что 6 января происходило что-то странное, хорошо, это не твоя вина. Может быть, это вина людей, которые скрывают тысячи часов видеодоказательств от 6 января. Почему они до сих пор не опубликовали это? Ответственность лежит на них, а не на всех нас. Мы же не сумасшедшие люди. Ты лжец. Нет ничего плохого в том, чтобы задавать вопросы, и точка. И если это запрещено, то это тоталитарная страна. Так что мы гордимся тем, что прямо сейчас в эфире Дук Мастриано. Он баллотируется на пост губернатора Пенсильвании. Мистер Мастриано, большое спасибо, что присоединились к нам. Вы только что слышали, как ведущий МСНДК объяснял, что голосование за вас на выборах — это атака на демократию. Как это работает? Я удивляюсь, что это вообще не работает. Значит, и я не герой, а 30-летний ветеран армии полковник. Сверхсекретный доступ, ведущий мужчин и женщин со всей страны, со всего мира и НАТО на деликатные миссии на самом деле. И вот 3 ноября это происходит. Я начинаю слышать от избирателей. Я сенатор штата, я представляю их интересы и задаю вопросы. Мы проводим слушания в связи с нашими конституционными обязанностями, и это делает нас выборами. Я думаю, таково правило, Такер. Только демократы могут задавать вопросы, как Стейси Абрамс или Хиллари Клинтон. Но я не понимаю, почему республиканцы мирятся с этим даже на одну секунду. Так много республиканцев, за которыми я наблюдал за последние два года, говорили, что я не хочу иметь ничего общего с сумасшедшими. Правда? Я думаю, что Люди, управляющие правительством, обязаны доказать, что система не коррумпирована, и сделать это прозрачно. Почему никто этого не говорит? Да, это так просто. Тебе нечего скрывать. Открывай книги. Это то, о чем я просил два года назад. В это же время, в прошлом году нам сказали, что Гленн Йонкин не смог победить, и прозрачность, я полагаю, помогла ему победить в Вирджинии всего в 90% голосов. Там были люди, которые наблюдали за подсчетом голосов и процедурами. Это конституционная республика. Если тебе нечего скрывать, не должно быть никаких проблем с наблюдателями запросами, работниками избирательных участков. Люди там наблюдают. И именно так работает наша республика, верно? Ну и что с того? Я просто очарован сегодняшней речью президента перед трущобами Который он создал на Union Station в Вашингтоне. Как ты думаешь, почему за шесть дней до выборов, на которых его партия отстает, он кричит на американских избирателей, нападает на них? Почему он говорит о том, почему ты должен голосовать за него? Почему он бьет челом публики, снова крича на нас? Да, очевидно, что он использует старую пьесу Цезаря. Юлий Цезарь разделяет власть вместо того, чтобы выйти и объединить страну и фактически остаться в стороне от выборов в штате. Насколько я проверял, выборами управляют штаты. Пелоси не добилась своего. Просто отойди в сторону. Это должен быть плавный процесс. Если мы смогли отправить человека на Луну 53 года назад, почему на это уйдет много дней? По словам Джо Байдена, чтобы смириться с этим, это должно быть быстро, это должно быть решительно и должна быть прозрачность. Я намерен еще раз выслушать его разглагольствование. Это похоже на то, что если ты веришь то, что он говорит, «У меня есть мост в Бруклине, который я могу продать тебе очень дешево, особенный друг». Цена. Последний вопрос, почему он у нас есть? Я имею в виду, послушай все, что нам нужно знать о последних выборах. Это то, что многие люди, многие американские граждане, патриотически настроенные. Американцы, платящие налоги, не верят, что это было на том уровне. Почему бы нам просто не перейти к бумажным бюллетеням и дню голосования не исправить это? Почему мы позволяем демократам кричать о расизме или любом другом моральном шантаже, который они хотят использовать, чтобы запугать страну и облегчить мошенничество с избирателями? Что они и сделали? Почему никто не выступил против этого? Да, я понимаю. Я помню, как в первые дни закрытия я был с литовцами и большими, гигантскими людьми. Литовцы, и они смотрели на нашу чрезмерную реакцию на ковид и говорили, вам, американцам, нужно немного мужества. Республиканцы, нам нужно Нужно немного мужества. Встань и имей мужество. Это наша обязанность. Защищать эту республику здесь. И только потому, что они собираются обзывать нас гадкими именами. Это не значит, что мы должны уклоняться. Это не так уж трудно. Будь смелым и отважным. Задавай вопросы, получай ответы, а затем давай сделаем наши выборы лучше и безопаснее. Это совершенно правильно. Бумажные бюллетени в день голосования. Если ты в инвалидном кресле, мы приедем за тобой на фургоне. Это не так уж сложно. Мы можем себе это позволить. Все это безумие и снижает доверие общественности. Дуг Мастро набаллотируется на пост губернатора Пенсильвании. Удачи. Спасибо тебе, Такер. Вперед. Победа 6 дней назад. Аминь. Итак, мы с самого начала говорили тебе, что Лизельдин, конгрессмен от округа Саффолк, штат Нью-Йорк, имеет очень хорошие шансы стать следующим губернатором Нью-Йорка. И самое удивительное, что он республиканец. Он присоединяется к нам чуть впереди. Но первая, одна из самых больших проблем в этом году, и конечно же так оно и будет, это полный крах границы. Это не случайность, это результат преднамеренной политики, направленной на уничтожение страны. Более пяти миллионов иностранных граждан незаконно въехали в эту страну с тех пор, как Байден вступил в должность. В торговле Фентанилом вышла из-под контроля, и от нее погибли сотни тысяч американцев, в основном молодежь. Это никого даже не волнует, так что нам не все равно. И поэтому для нашего документального сериала мы отправились на границу. Мы понятия не имели, что найдем. Мы знали, что это будет плохо. Это было хуже, чем мы себе представляли. Документальный фильм называется «Битва за границу». Завтра он выйдет на канале Fox Nation. Взгляни еще раз. Этот документальный фильм называется «Битва за границу». Это часть оригинальной серии Такера Карлсона. Ты можешь посмотреть ее завтра утром на канале Fox Nation, который ты получишь бесплатно в доткоме Такера Карлсона. Итак, демократы и их верные слуги в средствах массовой информации потратили годы, крича о вмешательстве в выборы. Даже когда демократы в нашем правительстве вмешивались в выборы по всему миру это не домыслы это задокументировано администрация байдена делала это в бразилии и точка. у нас есть детали прямо сейчас Одно дело, если бы наш дряхлый президент был таким же, как большинство дряхлых людей и просто сидел, смотрел в пространство и ел желе или что-то в этом роде. Но Байден стал еще более противным и странным в старости, и сегодняшняя речь перед Union Station подтвердила это наверняка. Он сказал нам сегодня вечером, что из-за голосования по почте — одно из многих мер по борьбе с мошенничеством, которые демократы ввели в действие за последние несколько лет. Из-за этого в некоторых местах мы узнаем результаты выборов только через несколько дней после голосования. Но не волнуй это не угроза демократии. Это не сбой в самой базовой услуге, предоставляемой правительством, которая заключается в подсчете голосов. Они не могут сделать даже этого. Но не волнуйся и не жалуйся на это. Реальная угроза демократии, сказал нам Байден сегодня вечером, это люди, которые не голосуют за его партию. И чтобы доказать это, Байден воспитал Дэвида Поппи. Несмотря на то, что Дэвид Поппи психически больной, нелегальный иностранец Нудист Хиппи, живущий в школьном автобусе с флагом Балл, Байден сказал нам, что он просто типичный сумасшедший правого крыла. Точно так же, как повстанческий дозор 6 января после того, как нападавший вошел в дом спрашивая, где Нэнси? А где Нэнси? Это те же самые слова, которые использовала толпа, когда штурмовал капитолий из Соединенных Штатов 6 января. Когда они били окна, вышибали двери, жестоко нападали на сотрудников правоохранительных органов, бродили по коридорам, охотясь за чиновниками и воздвигли виселицу, чтобы повесить бывшего вице-президента Майка Пенса. Это была разъяренная толпа, доведенная до иступления президентом, который снова и снова повторял большую ложь о том, что выборы 2020 года были украдены. Каждое слово ложь. Это действительно галлюцинации. Ты слушаешь это. Все это неправда. В тех предложениях, которые ты только что услышал, нет никакой реальности. Некоторые люди купятся на это хардкорные зрителям СНГ, но большинство людей на это не купятся. Это не имеет никакого отношения к жизни, которую они вели при президентстве Джо Байдена, которая становится все хуже по всем направлениям. Не только республиканцы, но и независимые, и демократы тоже. И именно поэтому демократы проиграют, если у нас будут свободные и честные выборы в следующий вторник, в том числе в штате Нью-Йорк или Зельдин, живое тому доказательство. Он Конгресса, сейчас баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка от республиканской партии и, похоже, сегодня вечером лидирует. Он присоединяется к нам. Конгрессмен, большое вам спасибо, что пришли. Так что это будет изучено. Я думаю, что если вы все-таки победите, а похоже, что вы победите во вторник, это будет изучено. Я думаю, я надеюсь, что надолго. Но скажи нам, почему, по-твоему, в штате, который менее двух лет назад набрал 23 очка за Байдена, ты, похоже, на пути к тому, чтобы стать губернатором? Как это случилось? Как ты это сделал? Сосредоточься на проблемах, которые наиболее важны для жителей Нью-Йорка. Люди достигают критической точки и бегут из штата, потому что их кошельки их безопасность, их свобода, качество образования их детей находятся под угрозой. Когда тебе приходится просыпаться от видео, фотографий и истории о людях, которых толкают перед встречным вагоном метро или бандой зеленых гоблинов. Людей избивают на улице, и это происходит не только в городе, вы видите истории со всего штата. Черт возьми, несколько выходных назад у меня во дворе даже произошла перестрелка, связанная с бандой. Это так близко к дому для всех этих нью-йоркцев, которые достигли критической точки. Мы фокусируемся на этих проблемах, и Кэти хочу не хочет ни о чем из этого говорить. Она хочет, чтобы мы просто отвернулись. Здесь ни на что смотреть. Она называет это заговором. И даже когда ты будешь перечислять фактические данные, она скажет, что ты отрицаешь эти данные. И что она сказала на прошлый недели в ходе наших дебатов, так это то, что когда я говорил, «Эй, губернатор, мы почти закончили весь разговор о преступности. Вы все еще не упомянули о том, чтобы посадить плохого парня за решетку». Она сказала, что не понимает, почему это так важно для меня. И когда она говорит, что не понимает, почему это так важно для меня, она имеет в виду, что не понимает, почему это так важно для всех жителей Нью-Йорка. Значит, она действительно отдалилась не только от республиканцев, но и от демократов и независимых. Да, и это несложная формула. И я благодарен тебе за то, что ты это делаешь. Ты получаешь за это вознаграждение. Это похоже на то, что давай не позволим цивилизации рухнуть. Это не идеологически. Вы, люди, говорите, о политика здравого смысла. Это самая здравая политика. Почему не каждый республиканец в Америке баллотируется на эту должность? И hey, послушай, я думаю, просто важно знать, что важнее всего для человека, у которого ты пытаешься заручиться поддержкой. И нам задают такой вопрос, каковы главные проблемы компании? А у вас есть кандидаты, которым нравится думать о том, какими они хотят видеть главные проблемы. Так не работает. Люди ответственны. Ответ на вопрос таков, чтобы бы ни говорили вам жители Нью-Йорка, или что бы ни говорил вам ваш потенциальный избиратель, это самый важный вопрос для них. Именно этому посвящены самые важные вопросы этих компаний. И здесь, в Нью-Йорке, люди хотят чувствовать себя в безопасности на улицах. Они хотят, чтобы нападения на их кошельки прекратились. Они хотят чувствовать, что свобода действительно защищается, и они хотят, чтобы качество образования их детей улучшилось. Да, они это делают. Так что тебе нужно, тебе, наверное, должно быть за 20 или за 30 в Нью-Йорке. Нью-Йорк огромен. Конечно, Нью-Йорк находится на самом дне. Как ты думаешь, достаточно ли в Нью-Йорке здравомыслящих демократов или сытых по горло демократов, которые проголосуют за тебя, чтобы ты мог победить? Да, абсолютно. У тебя есть демократы, которые чувствуют, что их партия покинула их. Некоторые демократы считают себя консерваторами. Некоторые демократы зарегистрировались демократами в Нью-Йорке, потому что это то, что ты делаешь. Ты хочешь, чтобы твой голос был учтен. И ты чувствуешь, что единственный способ почитать твои голоса это проголосовать на праймере с демократической партии за самый нормальный вариант. Если он у тебя есть, у тебя есть демократы, которые хотят иметь возможность ездить в метро, не обнимаясь за столб и не хватаясь за ограждение. Теперь у тебя есть эта новая афера с ценами на пробке, которая в Лондоне работает не слишком хорошо. Они хотят перенести это в Нью-Йорк, и кто знает, в какие другие города в других местах. Есть много демократов, которые не являются гиперпартийными демократами, где они просто всегда будут голосовать за демократов до конца своей жизни. Они хотят баланса. Точно. Эти люди не улучшили ничью жизнь, может быть свою собственную, но это все. И это доказуемо. Ли Зельдин, счастливого пути, спасибо тебе, Такер. Не так давно мы сняли документальный фильм под названием «Конец мужчин» и поговорили о том, как в жизни многих мужчин растет слабость и бесполезность, отсутствие смысла и цели. Вот Чарли Крист, который баллотируется на пост губернатора Флориды, как бы подводя итог для нас. Вот он один в спортзале в маске. На нем также розовые наушники, он в шлепанцах и шортах карго, когда работает на тренажере. Ты когда-нибудь видел мужчину в маске на тренажере? Что это такое? Нам это показалось психическим заболеванием, но ты же знаешь, мы не клинические психиатры, поэтому на самом деле мы не могли поставить такой диагноз. Поэтому вместо этого мы обратились в офис Чарли Криса и спросили, что именно ты делал в маске один в спортзале, урод. И странно, что они не ответили. В новом секретном отчете об НЛО, или УАП, как они его называют, только что произошла утечка информации о многих встречах только за последний год. Что это такое? Такое ощущение, что мы движемся к чему-то, о чем мы можем только догадываться. Но у нас есть новые подробности по этому поводу. Далее наш друг-писатель по имени Майк Лантон недавно ввел в обиход термин «параллакс празднования. Как описал это Антон, паралакс празднования означает, что один и тот же набор фактов является либо истинным и замечательным, либо ложным и возмутительным, полностью в зависимости от того, кто это утверждает. Посмотри, как это работает. Нет лучшего примера параллакса празднования, чем проблема так называемой теории Великой Замены. Так что демократы могут говорить об инженерных демографических изменениях ради политической выгоды. Все, чего они хотят, это чудесно. Это здорово, когда они это делают. Да, это происходит, и нам это нравится. Дело в том, однако, что республиканцам категорически запрещено замечать, что это происходит. А если они это делают, то они расисты. Показательный пример. Сегодня США вышли и признали, что вся предвыборная стратегия демократической партии была построена на великой замене. Это реальный отрывок из реальной новостной статьи, которую мы цитируем. В течение многих лет демократы надеялись, что латиноамериканские избиратели смогут стать ключом к превращению традиционно красных штатов в фиолетовые. Теперь не ясно, так ли это. Конец цитаты Вау. Кому-нибудь лучше предупредить Джонатана Гринблата и Зейдл, чтобы он мог осудить демократическую партию. И если ты заплатишь ему достаточно, он это сделает, потому что именно так это работает. Скорее всего, этого не произойдет. Хотя мы можем сказать, что демократическая партия заслуживает 100% того, что она собирается получить. Ты приводишь сюда людей исключительно для того, чтобы они проголосовали за тебя, и в конце концов они тебя ненавидят. Это так здорово. В последнее время у нас не так много истории об НЛО, но это не значит, что явление пошло на убыль. На самом деле, похоже, что оно ускоряется, и правительство не может объяснить это. Daily Mail сообщает сегодня вечером исключительно о том, что офис директора национальной разведки собирается направить в Конгресс секретный доклад, в котором правительство подробно описывает более 150 случаев необъяснимых встреч с НЛО только за последний год. В общей сложности в отчете было рассмотрено более 300 встреч, и из них половина не подавалась объяснению. Действительно удивительная история. 150. Джош Босуэлл, репортер Daily Mail, который рассказал эту историю. Он присоединяется к нам. Джош, большое спасибо, что пришел. Мне кажется, это ужасно много. За какой период произошли эти 150 необъяснимых наблюдений? И это может быть значительно больше 150, но это всего за один год. В предыдущем отчете, который у нас был, было 143 необъяснимых случая с 2004 года по 2021 год. Так что, похоже, это значительное увеличение. Это экспоненциальный рост. Что это такое? Я имею в виду. Я думаю, мы можем только догадываться. Или, может быть, ты знаешь ответ. Или о чем это говорит? Часть ответа будет заключаться в том, что правительство сейчас ищет эти вещи. У них гораздо лучшие процедуры отчетности. Если пилот F-18 столкнется с одним из этих объектов, парящих над морем, вокруг которого они летают, он, скорее всего, сообщит об этом сейчас. Потому что существует надлежащая процедура. Но также я слышу, что мы сталкиваемся со все большим и большим количеством подобных вещей из источников, с которыми я общаюсь. Похоже, что это явление, которое никуда не денется и нуждается в расследовании. Так что по этому поводу было много предположений. Недавно в Wall стрит джорнал появилась статья, в которой говорилось, что на самом деле это уловка правительства США, призванная отвлечь ваше внимание от того факта. Что эти объекты на самом деле являются какой-то передовой военной техникой, которую само правительство США имеет и хочет сохранить в секрете. Как ты понимаешь, что правительственные чиновники думают об этих объектах? Источники, которыми я располагаю, говорят мне, что они просто не знают, что это. Такое. В этом секретном отчете, который поступит в Конгресс, вероятно, завтра, есть объяснение части этих случаев, 366. Это, например, китайские беспилотные летательные аппараты. Но необъяснимые случаи, они просто не имеют ни малейшего представления. Потому что эти штуки движутся с гиперзвуковой скоростью способами, которые мы просто не понимаем. А потом они просто включаются на 10 центов. Это невероятно. Казалось бы, немного странным, если бы правительство привлекало внимание к своим собственным секретным программам вооружения. Так вот, о чем ты говоришь, верно? Я думаю, в этом есть смысл. Джош Боссуэлл, спасибо тебе за этот отчет. Я ценю это. Спасибо тебе. Таким образом, защитники выборов фактически вмешиваются в выборы в других странах, так называемых демократиях, которые на самом деле не являются демократиями. Потому что администрация Байдена вмешивается в выборы. Это происходит в Бразилии. По-видимому, дальше у нас будут подробности. Дамы и господа, как они всегда делают именно то, в чем обвиняют вас. Это безошибочная правда. Значит, та же самая администрация, которая постоянно твердит о святости демократии и свободных и честных выборах, на самом деле вмешивается в выборы в других странах, в данном случае, в частности, в выборы в Бразилии уже более года. Мы не строим никаких предположений по этому поводу. Директор ЦРУ Байдена лично оказывал давление на офис Джарада Болсонара. Это был бы бывший президент или все еще технический президент Бразилии, оказавший давление на Болсонара, чтобы он принял результаты выборов задолго до того, как выборы состоялись. Задумайся об этом на минуту. Ты не обязан признавать результаты несправедливых выборов. На самом деле, если ты веришь в демократию, ты не должен этого делать. Но никому в Бразилии не разрешается жаловаться на это, потому что крупные технологические компании, которые в течение двух лет фактически были оружием администрации Байдена, подвергают цензуре любого, кто ставит под сомнение результаты выборов. Значит, их кандидат Лула де Сильва предположительно победил. И тебе не разрешается предполагать обратная точка или демонстрировать свое якобы гарантированное право спрашивать о своей стране. Судья также приказал компаниям социальных сетей удалять любые посты, ставящие под сомнение результаты выборов. Так что это массовое подавление, и несмотря на это или возможно, из-за этого по всей Бразилии вспыхивают физические протесты. Мэтт – журналист-расследователь. Он присоединяется к нам, чтобы оценить, что именно здесь происходит. Мэтт, большое тебе спасибо, что присоединился к нам сегодня вечером. Итак, администрация Байдена признает, что директор ЦРУ пытался запугать президента суверенной страны по вопросу о его собственных выборах. Как это может произойти? Они даже не думают, что это так уж важно. Это в порядке вещей. На самом деле Берни Сандерс говорил об этом в подкасте «Спаси Америку», левацком подкасте бывших выпускников администрации Обамы, и он сказал «Хорошо, это здорово. Это то, что мы должны делать. Нам нужно обеспечить демократию в кавычках прямо сейчас». Берни Сандерс был тем, кто десятилетиями выступал против вмешательства ЦРУ в Латинскую Америку в 70-х годах. Но для этих людей все связано с политикой. И в дополнение к директору ЦРУ, теперь они говорят о том, чтобы послать туда Джейка Салливана, советника по национальной безопасности, чтобы убедиться, что переход будет упорядоченным. Но самое главное, я думаю, заключается в том, что последние два года у них был менталитет «не вижу зла, не слышу зла». Как последователи Болсонаро, политики, примкнувшие к нему, журналисты подвергались цензуре, заключались в тюрьмы. Я написал статью для прессы Тода Вуда, которого я знаю, вы знаете, и я перечислил некоторых из этих заключенных журналистов. Даже действующий политик, действующий конгрессмен был помещен под домашний арест. И это продолжается прямо сейчас. Карла Замбели, откровенный член Нижней Палаты, Палаты депутатов, была полностью удалена из социальных сетей одним человеком, главой Верховного суда Бразилии, который также курирует вспомогательный суд, Бразильский избирательный суд. Здесь нет никакой надлежащей правовой процед... Это чисто по вине Дика Карапуза. И эти люди теряют свои голоса, а администрация Байдена ничего не говорит. Где это не считается нарушением? С точки зрения избирателей, где организация американских государств, ЕС, Госдепартамент Айри, которые следят за выборами? Они молчат. Это довольно непристойно. Если у тебя нет свободы слова, у тебя нет демократии. Свобода слова — это необходимое условие демократии. Поэтому, когда ты закрываешь свободу слова, это не демократия по определению. И я хотел бы, чтобы если ты не следуешь Билю о правах, это была не демократия и точка. В любом случае, Мэтт, председатель, я очень ценю твой репортаж по этому поводу. Рад тебя видеть. Спасибо тебе, Такер. Итак, Илон Маск купил Твиттер. Он развлекается с платформой, с которой сейчас враждует в Твиттере. Довольно забавно. Трейс Галахер из Фокс отслеживал все это для нас. Привет, Трейс. Привет, Такер. Движение туда-сюда действительно бесценно, и оно какое-то одностороннее. Первый Илон Маск сказал, что будет брать 8 долларов в месяц за различные функции в Твиттер. Так что я ответил в Твиттере, цитируя здесь, «Посмейся над миллиардером, искренне пытающимся продать людям идею о том, что свобода слова на самом деле стоит 8 долларов в месяц». Окей, довольно хороший баннер, пока Маск не ответил, цитирую, «Мы ценим ваши отзывы». А теперь заплати 8 долларов. Маск пошел дальше, опубликовав скриншот толстовки с капюшоном, которую АУК продает онлайн за 58 баксов. Они, кстати, кажутся горячими продавцами. Затем АУК снова пострадала. На этот раз она пострадала от венчурного капиталиста по имени Дэвид Сакс, который написал в Твиттере: мальчик, почему Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и Атлантик не бесплатны. Их владельцы-миллиардеры должны перестать жадничать и предоставить нам эти продукты бесплатно. И АУК, скорее всего, думала, что она собирается стать венчурным капиталистом с этим наследием. Газеты на самом деле заботятся о проверке заслужив внимание источников, и они не взимают своих журналистов плату за приоритетное размещение. По-видимому, в последнее время она не видела Нью-Йорк Таймс или Вашингтон-Пост. Все началось, конечно, в апреле, когда АОК напала на маска после того, как он объявил, что хочет купить твиттер, написала она. Цитата. «Устали от необходимости коллективно подчеркивать, какой взрыв преступлений на почве ненависти происходит. Становится каким-то миллиардером с проблемой эго, в одностороннем порядке контролирующим огромную коммуникационную платформу и искажающим ее, потому что Такер Карлс, и питер -Тиль. пригласили его на ужин и заставили yeah. почувствовать себя особенным ответил маск перестань приставать ко мне я действительно застенчивый битва конечно продолжается но уже поздно и похоже аук сильно проигрывает so трейс галлахер большое so тебе спасибо мы не выбираем фаворитов среди наших коллег здесь foxdat